Вас приветствует магазин Sport Extreme B Bike. Продолжаем говорить про защиту, которая необходима при катании на велосипеде, скейте и роликах. Это шлем. Перед вами шлем чешской фирмы. Называется фирма Dambis. Это известный европейский бренд, который давно занимается производством спортивных товаров. Данный шлем из бюджетной линейки. Производится он в четырех цветовых решениях. Розовый, голубой, красный и зеленый. Вот так выглядит шлем. У него есть регулировка по размеру с помощью ролика, который находится сзади. Быстрая подгонка по, по голове. В комплекте есть козыречек, который можно снять, если вам он не нравится. Покажу вам, как выглядит шлем вместе с козырьком. У него красивая обтекаемая форма для спортивного катания. Впереди присмотритесь, на шлеме есть сеточка, которая защитит от машкары и всевозможных летающих объектов летних. Особенно это актуально, если осып пчелы. Шлем легкий. Называется модель Event. Производится в трех размерах. SML, шлем для взрослых. Выглядит очень стильно. В любом случае шлем выполняет свое основное предназначение. Он защищает голову во время занятий экстремальными видами спорта. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильный размер. Вам в этом поможет и менеджер, и статья, которая размещена на сайте www.lubivike.com.ua.